Привет, с вами на наставил и сегодня я решил сделать подставку для телефона. Как обычно рисую 3D-ручкой. Да, я буду рисовать пока есть, на мне не надо есть. Как обычно, предварительно я нарисовал ее. Так, поехали. Так ну, ай, ай, готовы. Надеюсь, что готовы. Надеюсь, ничего больше не нужно будет Сейчас соединяем каждую из этих пластин. сами держатели присоединяем вот сюда вот, вот, вот, вот, вот. Так, вот такая у нас штука получилась. Сейчас бегаю за телефоном. Проверю ее в действии. Будет ли она держать нормально мой телефон? Так, сходим я за телефоном. Отлично. Просто идеально прекрасно можно работать. Ну, либо же для просмотра фильмов или сериалов. Кстати, хороший угол наклона. Так, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Всем пока.